такой а, достаточно большой блок вопросов, а, связанных именно, может, как-то косвенно затрагивающих это, это, и, э, институт, э, институт геологии. И вот, вот эту коммерциализацию mm -hmm. а, вот, многие спрашивают, вот сейчас там при университете какая-то даже малая нефтяная компания создается, какие-то планы есть, вот, что это, зачем им это, они же... В... Зачем ученым добывать нефть, продавать mm -hmm. ее еще, что-то там с ней делать? Это же не их профиль. Вот, э, расскажите, пожалуйста, вот про эти планы, потому что народ в, в общей no, части. Да, да, да. Нет, это все правильно. Все вопросы очень Как-то встревожен даже, вот да. так сказал. Ну, здесь нет никакой тревоги, конечно. Это все и, естественный ход исследований. Это все правильно. Потому что вот, э, я приведу такой просто пример вот, в области катализаторов. Да? Вот мы со создали катализатор пробирки потом мы его сделали в каком-то реакторе, да? угу. потом мы его значит, должны сделать в большом каком-то реакторе, а потом уже мы должны его внедрить вот, э, на химзаводе, на, на, на эти... махину какую-то. Да? То есть, существуют некие степени, уровни вот, э, испытаний, да? масштабирования. Говорят. вот Маленький масштаб, больше, там, там, угу. больше, там, угу. вот. э -э здесь тоже в нефти. Вот мы создали некий, там, некий реагент там, или метод какой-то исследования или изменения нефти, да, пробирки. Потом мы его создали в каком-то реакторе маленьком, да, потом мы сделали побольше реактор. Теперь нам нужно где-то это дело использовать, да, мы идем к компании и говорим, давайте вот они говорят, слушай, это опасно, ведь. Вы сейчас нальете, нам все закупорите, и мы тут это самое пропадет у нас все это дело. Как это? Вот у нас вот месторождение, у нас есть не план, выделить план выделить, есть, да. да, мы не можем это вот использовать. Вот. То есть возникает стадия, на которой нужен природный опытный полигон, настоящий полигон нужен, да. Вот буквально два года назад значит, были подписаны соглашения между Россией и Татарстаном. Значит, в Сибири был создан полигон, в Татарстане были созданы два полигона. Да, Татнефть mm -hmm. подписала такое соглашение на Республику Татарстан, значит, Минприроды Российской Федерации. Вот такие полигоны. Почему нужны такие полигоны? Потому что если вы будете испытывать какие-то новации на месторождении, вы можете действительно загубить что-то, да, испортить что-то, и в итоге у вас тут коммерческие значит, проблемы возникнут, налоги вы должны быть, там, ну, в общем, убытки, вот, вот такая штука есть. Да? Поэтому, конечно, государство, понимая это, создает такие полигоны. Говорят, хорошо, ну испортили, испортили, там попробовали, попробовали. Я же не, не говорю, что они испортили, но, ну, конечно, надо сначала все это попробовать, сделать, чтобы это не испортить. Да? Но, тем не менее, риски есть, поэтому, поэтому такие полигоны нужны. Вот Речь идет именно о таком полигоне для университета. То есть не то, что мы сейчас поставим значит, свою качалку, будем качать и будем торговать нефтью. Нет, конечно. Конечно, в данном случае у университета нет такой коммерческой выгоды. Конечно, университету деньги нужны, мы не отказываемся от денег никогда, да. Mm -hmm. вот. Но полигон. И вот люди начали говорить, что это нефтяная компания нужна университета. Это вот мы имеем в виду именно это. Сегодня вот от нефти такие полигоны есть, и, в принципе, мы с ними активно сотрудничаем в этом плане, да. И, конечно, будем использовать эти полигоны. Но если, скажем, у нас был свой полигон, я бы тоже не отказался. То есть это полигон. не коммерция? Это, это не коммерция, конечно. Это, это конечно, не, не коммерция, да. Потому что, ну, ведь ситуация может быть такая, что мы же играемся, понимаете? Иногда может взорваться, даже может, да, как-то вот мы там в химии наливаем что-то такое, да, взорвалось, испортили там прибор, там, а сожгли там, да, mm -hmm. что-то там. Есть. Все бывает. В науке, что называется, это не, может, не всегда все учтешь. Вот. Наверное, такие вещи бывают. Поэтому вот в будущем, возможно, мы, э, мы вот эту проблему ее не убираем, она существует на самом деле. Хотя мы вот активно работаем с Тротнефтью, с другими компаниями в использовании вот их полигонов. Вот сейчас у нас есть очень большие планы вот по э, сверхвязкой нефти, то есть мы создаем некие катализаторы, которые вот хотим использовать для добычи нефти уже.